на кухне ресторанов вас больше никогда не пустили. А теперь новый попробовать вот с новой печкой. Даже в инструкции по эксплуатации СВЧ написано, не надо класть туда металлическую посуду. Сейчас на примере вот этого котча станет понятно почему. Это наш котча в И вот здесь вот происходит... А что-то типа небольших взрывов. Ну, я бы сказал, разряд. Это объявит разряд. Разряд возникает из-за сильного нагрева из частей этой фольги с обествием электромагнитных волосочек. Эти разряды могут даже наградить магнитролу, генератору, создающему электромагнитное излучение внутри печки который является hmm. <Mechanics> hmm. работает, работает, работает, не а происходит. Да, идет и он там попадает под это. Он там Поэтому лучше Вот что остается на днище печи после этих отрядов. Да, картина нерадостная. Надо как-то даже Давайте поместим вот в отточе печь елочную груз. И здесь нуждается тот же и качественный компакт Краска внутри елочной грузки содержит металл. А как мы уже знаем, если металл нанесен тонким слоем, на его поверхности под действием от кучи возникают индукционные токи. Они Происходит с пакетиком чипсов. Внутри пакета было металлизированное блестящее покрытие и от высокой температуры оно, наверное, съедалось. Мы уже видели много забавных и интересных явлений, которые происходят с разными предметами в микроволновой печи. А сейчас посмотрим на то, что вы бы никогда не стали повторять у себя дома. Мы все хотя бы раз в жизни готовили такое простое блюдо, как вареное яйцо. И все мы знаем, что во время варки яйца иногда трескаются. А вот что будет, если попробовать сварить яйцо... оно буквально на глазах покроется мелкими капельками. А до конца... Приятного аппетита! Яичница готова. Правда, она вся осталась на стенке. Почему в СВЧ печи куриные яйца взрываются? Когда мы варим яйца в воде, то мы не изнутри нагреваем яйца, а снаружи. Снаружи у нас образуется что? Твердое вещество, а при свече изнутри происходит. Здесь еще жидкое, а там уже тоже ну, расширение происходит. СМЧ излучение пронизывает продукты насквозь, и яйцо начинает вариться изнутри, причем очень быстро. Желток скипает, создается избыточное давление, и... Дальше то, что мы уже видели, Системки микроволновки... Будет даже если попытаться сварить в эту червечи, не соблюдка внутри. И очень прочное дело спрауса. Верток всегда будет неизменно. Надеюсь, эти кадры вы всегда осучат вас от подобных экспериментов. микроволновку или как бы устроить внутри нее хороший пожар. Но сперва обратимся к еще одной кухонной загадке. Каким образом из твердых кукурузных зерен тверд рождается воздушный кухон? С помощью скоростных камер от нас не ускользнет ни одна деталь этого процесса. скоростные камеры позволили нам в подробностях увидеть все необычные процессы, которые происходят с разными предметами внутри микроволновой печи. Некоторые из них были довольно эффектны. В русских фильмах, кстати о фильмах, какая сейчас самая популярная киношная закуска. Правильно. очень просто. Получается обычные зерна, сковородка, температура, небольшое количество масла и, ну, не совсем обычное, что это специальное зерно, это необычное. Даже необычное, которое зерно положить, такого точно не будет. Так, секундочку, а вот с этого места поподробнее. Научное название зерна для попкорна – кукуруза лопающаяся. Выращивается она только в Центральной и Южной Америке. И после созревания в течение одного года хранится при определенных условиях на складе. Зерно лопающиеся кукурузы продолговатой каплининой формы. Стоят из углеводов, в виде дросмала, порядка 80%. А содержание воды в зерне должно составлять 12-14%. Причем зерно не взорвется, если в нем есть механические повреждения. То есть Корабана или оболочка. внимание на одну штуку вот что за просмотром этого видео все больше и больше ну, это естественно желание внутри этого времени говорит во время размышлений ждет самое интересное. Что нужно поместить в микроволновку, чтобы уничтожить ее? Мы дадим точный научный рецепт. В нашей научной кухне мы уже приготовили немало блюд. Компакт-диски с пикантной корочкой, лампочки, горящие сами по себе, разрядами фольга и наше фирменное блюдо – лишница на стенках микроволновки. В лаборатории программы эксперименты мы всегда стараемся довести объекты исследования до максимума их возможностей. В этот раз мы задумали проверить способ запас прочности у микроволновой печки. И скажем, что будет, если нагревают металлические плюсы зажигал они поджигают газ который это глюко странно но микроволовка по-прежнему работает мы выключили газ потушили огонь чем же нам доказать может с бутылками шампанским внутрь несколько пластиковых бутылочек бензина. И внутри каждой теплоем небольшой проволоки. Это будет как бы и зарядом для паров бензина. Ой, нет. Эй, нет, По нашим расчетам уж это точно должно взорвать микроволновку. Или, по крайней мере, испортить ее. Нет, все впустую. Бензин просто горит и не. Наш научный эксперт Для всей команды программы Эксперименты это стало большой неожиданностью. Мы никак не рассчитывали, что современные какой-то окажутся на входе да. Ну что ж, окончательный и очень простой опыт. Краш-тест микроволновки. Давайте просто разобьем. Это дьявольское устройство все еще работает. И на такие минуты понимаешь, что веселье целой команды экспериментаторов ничто по сравнению с мощью препарации, которая сделала этот микроволнов. Мы задумываемся о том, что устройства, ставшие привычными для нас, работают со совсем непривычным и по плохо понимаемым большинством людей закона. Это свойство нынешней цивилизации, носить людей простыми и полезными вещами, она забыла объяснить принципы, по которым они функционируют. Тем более уверяешься в этом, когда критически оглядываешь окружающие нагашки и удивляет знание, что даже обычная телефонная батарейка может взорваться, если просто проткнуть ее ножом универсальная сайла, годная сайла.